Всем привет! Привет. Мы сегодня сняли видео. Это такой обзор на некоторые продукты в магазинах в Португалии. Это по просьбе нашей зрительницы Натальи Лучистая. Она попросила снять такое видео с ценами на продукты, и в частности. Она знает волшебное слово презумпта. Да. Не все знают, а она знает. Подожди, это такое... Это такое? Да. В некоторых магазинах, в некоторых отделах даже магазинов, нас просили не снимать. Поэтому, там, допустим, мясной отдел, ну, не получилось снять. В общем, смотрите. Задавайте вопросы. Приятного просмотра. Это, так, да? Это 10 штук, да? Да, евро 35. Ну, обычно они по 6 штук. А нет, вот, вот эти по 10 штук, а эти по 6 штук. 6 штук. Хорошие помидоры. Так Смит. Дыни. Виноград. Макуя, манона, манга, сейчас манго, манго дорожная. Авокадо. Это ну, как. Вот. Лима. Чеснок. Лук. И картошка. Складка, картофель. Флактор лук. Нет, не сладкий, Вот, вот это флот. Это шалут. Лук-шалут. А, вот сладкий. Он действительно сладкий. Морковка. Простая и пиво. А вот там еще есть. Это у нас капуста. Капуста, курота. Вот так, кстати, капуста. Ломбарда. Кровь, как я тебе сказал. Деньги. Салат. Кинза, петрушка. петрушка по 79 за 50 грамм. Бананы по 95 сегодня. Каштаны 3.99. Орехи по 6 за упаковку. Спасибо. А вот по 7. Шикарная Биологические бананы. Да? Мадейровские, по-моему, вот Мадейровские бананы по 2.69. Яблоки. 1.99. 9, Это за несколько есть. килограмм. Средняя цена где-то от полутора до двух евро за яблоки. Сфера по два. Груши по Лимоны по два. Так, апельсины. 2 килограмма 2,49. Ну, мандарины. Хорошие огурцы, в смысле голландские. Это рубль 69. Это вот такие, знаете, огурцы, так огурцы. Но они на вкус. Не очень, Не да. вкусные. Перец. Перчик 219 недорого, надо сказать. Это дорого среднего тарифа? Ну сказать? да, я там уже снимал, да. Пери Био 249, упаковочки. Желтый сахар он стоит евро вот. 29. Да, за килограмм. Обычный вот, да. сахар 79 9 какие его. Буква 55 обычный. Делаем 79 еще. Рахмал. кукурузы рубль за 400 грамм. 400. Ну вот мука тут тоже есть, рубль 39, 79. Разные с добавлением, без добавления разрыхлителя. Растительное масло. Роболь Это подсолнечное и, и оливковое. Оливковая. Да. Соль. Кому интересно соль? Да, соль. 21 копейка за килограмм. Ой, копейка. Центр какой я молодец, хожу, разговариваю, я сделал фотографию и разговариваю в фотографии. Кофе обжаренный в зернах, не обжаренный, молотый, 250 грамм, капучино растворимый, растворимый кофе, молотый в пакетах, экспрессо, био, что-то там жареный, это для здоровья из всяких, а, из цикория, Во не из кофе, а из циферия, вот такое в капсулах, в капсулах, в пакетиках, тоже капсулы, это чаи, клубничный, ромашковый традиционный, липовый, нутелла, 3,49 за 30-50 грамм, это для ориентиру, мед, рейсовая паста, молоко. 59, 59, по 47, вот, без крышечки, сейчас поедем за творогом. Греческий йогурт 2,15, сладости шейхи, сливки 55, молоко настоящее, пастеризованное 0,79, маргарина, йогурт облегченный 3,1, этот творог очень вкусный, 65 за 200 грамм, это 250 грамм, 85 тоже творог, вот здесь кабра коза кози. это овечий, сыры твердые, вода 6 литров 65 копеек, ну кому интересно красное сухое вино за 5 литров. Призунтов. Это то, что упакованное и недорого. Надо расглядеть. 200, 120 грамм, 249, 14, 14, а вот 14 были, месяцев. Вы. 350 грамм? А 379. Кусочком, за А там, по-моему, нарезано. Да. Да. Колбаски. Там грудинки все, беконы. О, вареная колбаса. Да. Мортадео. 2, Один килограмм, два восемьдесят четыре. Привет. Аргентинские. Большие. Десять двадцать штук в килограмм, по-моему, стоит. Это поменьше Вся, сорок по девять. Это спуманто. Килограмм. Это сладкое шампанское. Достаточно редкое явление, но очень вкусненькое. И здесь еще есть отдел презунта Вот такое. Такие вот цены. Кусочек. Да, бери. Бери. Так, И по пиву. Пиво. Ну, это раздел пива. А, да, еще раз. Пройди по, по названию мы сам не сам очень понимаем. Да, это мы сидор. в пиве не очень. А, вот сидор, да. Это вкусно, это мы знаем. Пиво мы не пьем. Ну так, мало пьем. А вот шесть. А, шесть упаковок. По двести миллилитров. Двести миллилитров 299. Ну, кто разбирается в общем. Знаете да. вам. Тут импортная тоже есть. как импортное. Вот литр получается. А, литр. Рубль девять. Вот, оно 70. Да? Карл. Карлс. КЛ какой-то. Блонд. Вообще 89. Еще, еще пиво, пиво, пиво, пиво, вино, вино. И вот, пошли вино. Ну, здесь такие Это бутылки. зеленые вина, здесь белые. Белые, зеленые. Спуманка, ламбрушка. Вкусная штучка. Это малевин такое. Розовая. А да. Вот этот крем-ликер, вот, сливочный ликер. Он типа белис такой, вкуснее. Ну так пройдись по этим. Это водка. Кто разбирается. Чача, Хороший ликер, такой национальный португальский. Ну и есть вина, так пройдись. Ну я раздел красных винов. такое секое, доро регион внизу подешевле на да, внизу да. все готово клет который пекут тут в местной конец ну как пекут из замороженного теста в печку засовывают размораживают такое такое Круассаны. пошли 35 центиков за штучку кто знает тот знает Круассаны. Еще какие-то. Еще же хлеб. Зернышками с семенами. серьезные булочки пошли. С подсолнечником. А, багеты. Багет 59 И резаный хлеб, Машинка для резки хлеба. Традиционный пирог новогодний. Болары. Континент алфас салат 2 евро. Помидоры руб, э, евро 99. Это еще какой-то алфас тут. Это тут же, наверное, самый. Помидоры, перец 2.39. Огурцы не очень вкусные. 2,29. Морковка континентская 75 центов. Кабачки, цупкини, наверное. Это очень дорого. Да, 2.69 дорого. Лук французский. Э, что посоль а, фасоль 2,49. Кабачки 2.29. А, по 2.29. Морковка есть, там по 75. Это редиска типа хипоретики. Типа Редка редиска. Редка. Свекла. Рубль 59. 1,92. О, какая красивая Баклажанки. интересный фрукт вот так вот такой мексиканский были белая капуста наша вот такая капуста это, это, а, это, это куроса очень вкусно вот так вот порезать кружочками и в духовку или на, на секцию на угу. возьму наверное Груши 1.99 яблоки 1.99 такие груши что здесь яблоки яблоки это, кстати, с ворсом яблоки с ворсом снаружи мы их называем волосатых дыня 1.69 орехи но ну, это за полкила, 3,99, бананы 99 ананасы 1.19 Фурму взять, она какая хорошая. Лимоны, мандарины. Вот мандарины с крепочками. Ну, мы на развалах обычно берем. Тоже не самые дешевые. Апельсины, лимон, мандарин. Это... Как это? Грифрут. Манго. И бананы Мадеро папая, мамая, вот папая, мамая, ананас, азорки на 149, какой даже есть, поехали, сладкий лук 229, обычный 149, белый лук 175. Ну тут всякие в общем разновидности. Лука, тыква. Тыква 1.29. Картошка по 2.79. Здесь за сколько? По 93 за килограмм, Это Просто больше в мешок месяц. Развесная по 99. Раздел Хамону. А, хамон. И сейчас Со скидкой как за килограмм, да. Сто процентов кипятка. Никипет. Тут у нас шуганули камеры. Дорада 6, рабала шесть, не средняя. Дорада поменьше, по шесть. Сейчас Это это. Салмон 999. Mm. О, это, Карапау. Да. Не все так дорого, да? Капец стало? О. Окей. Это дорого. Ага. Карапау по 3. А, но ну, она, наверное, там другая была. Да, такие, ну, ну Вот такие ры, э, рыба-черт. Что в названии? <laughs> Перечисли замуж. Да? Пойдем на да. еще под о, скат. Не, не скат. Скат крае. Э, это. Вот именно. Мидии. Мидии да. Это ракушки всякие. Лена, специально для тебя. Язычки. Язычки. И приветки. А кому нам карафовский? Креветки. Привет. Вареные. Ну, смотри. Да? Пять. Вот, вот смотри. Так, Сейчас мы такие покажем, да. Это полусвежие свежие сыры. Вот эти коммуны. Но ну, это, по-моему, итальянские, да. Итальянские нарезки. А здесь вот такие тоже импортные сыры. Вот этот очень вкусный. Это вот местный сыр нам очень нравится, вот этот. Очень вкусный. Это овца, коза и корова. Ну, поесть. Здесь по 12, добавки. да, по-моему, да. 12 штук, короче, здесь принято. Вот здесь 24 по штуки. По только по 24. И Сливки маленькие. Молоко. Ряды. Ну, здесь тоже по 48 центов, по-моему, должно быть. Да, по 49. Ох ты, подорожала Масло. Ну. Вот отсюда. Нашли. Сметана. Ну, чего? Сметанку надо взять. А. Сейчас покажу. Вот, кстати, мировая сметана. Классная. Вот есть французский крем подороже, а это местный. Очень классный яичные белки отдельно только белок кефир надо нет масло а молоко хорошее масло ну и вот полно ну еще вот коссейный ряд вот отсюда он начинается и вот туда до конца что конкретно вас интересует говорите снимем цену но ну, я так пробегусь тут разных производителей эти капсулы растворимый кофе может кто узнает свое смотрите сколько это стоит здесь а ну тут какая у это свинина Дальше там говядина, говядина в среднем, ну вот такой разброс цен, если вот для тушения в районе 4-5 евро, на косточки, вырезка, то доходит там до 11-12-20 евро. Ну, так вот, курица, допустим, стоит где-то примерно 2 евро за килограмм.